Ну что, всем здорово. Собственно, сейчас бы хотел бы записать гайд полный, так сказать, с созданием сервера DarkRP, чтобы, так сказать, люди использовали его и не покупали вообще сборки, всякие аддоны, скрипты и так далее. Во-первых, хотел бы сказать то, что сборку после, собственно, этого создания залью вот сюда, в этот Telegram. И создам еще один телеграм, где буду сливать много-много плагинов бесплатных. Если что, в плагинах бэкдуров нету, можете спокойно их юзать и как бы не покупать ничего у других людей. Единственное, что вы можете купить, это самопис. Но с гмодстора плагины можете вообще не покупать. Здесь, в принципе, все, что нужно, уже есть. Я сейчас сюда еще 100 плагинов залью, и можно вообще будет забить на гмодстор. Вот. Ну, собственно, ссылочки оставлю в закрепленных комментариях. На 2 телеграмма И временные метки еще поставлю в описании Чтобы вам было удобнее смотреть, так сказать, полный гайд Вот Но сейчас, собственно, начнем, так сказать, устанавливать сервер на локалку А потом подключим DarkRP Сделаем, так сказать, загрузку аддонов Переведем И все сделаем Да Так, первым делом давайте создадим папку Собственно, сервер Garry's Mod Да Дальше откроем Steam еще она у меня загрузит, так, скачаем steam.com.d, перебросим steam.com.d в эту папку, которую мы создали. Дальше откроем steam.com.d, ждем пока она загрузится все, и потом надо будет кое-что прописать. Так, первым делом пишем, собственно, логин Anonymous, Anonymous, да? ждем, разрешаем. Дальше ждем-ждем, сейчас она загрузит, теперь, дальше нам надо обновить, ищем здесь app validate, так, вот update, дальше ищем вот здесь вот такую вот строку, можем это все переписать, только 740 меняем на 420, ну типа пишем, короче, app update 420 validate, все, оно у нас апдейтится, и ждем. собственно, когда у нас все додатилось, закрывайте ту значит коммандешку. дальше создаете на рабочем столе старт, чтобы собственно расширение появилось вот эта точка txt, надо вот здесь вот вид поставить расширение имен и файлов, да? ставите. дальше вместо txt пишите .bat, да? и Изменить нажимаете и вставлять вот этот вот код. Если что, я, собственно, скину весь этот код в сборку, в саму. Поэтому в Telegram заходите, там все это будет. Дальше, чтобы, собственно, запустить сам сервак, нам надо этот старт -бат поместить вот сюда. Ну и запустить. Все. Значит, вот эту вот тему бесполезно, можете удалять. Ну а дальше просто заходите на сервак и, как бы, можете уже играть. Так. Чтобы зайти на сервер, надо нажать, собственно, найти сетевую игру, оригинальный браузер, и вот он в локальной сети у вас появляется. Дальше вы загружаетесь, у вас, собственно, все привилегии, вы в сэндбоксе и можете играть. Ну, а дальше, в принципе, я сейчас покажу, как режим установить, как все плагины поставить и так далее. Собственно, с хостингом тоже самое, но хостинг не надо там ничего устанавливать сверхъестественного, там просто загрузить аддончики и воркшоп ресурс прописать с режимом. В принципе, это тоже несложно. Ничего, в принципе, такого сверхъестественного нету. Ну ладно, пойдем, собственно, сейчас установим режим и остальные вещи сделаем. Так, собственно, установим режим Fix, пишем в интернете, качаем, значит, скачали мы его, да, дальше. Открываем директорию GameModus town можете сразу удалить Вы же все-таки DarkRP настраиваете А не какой-то town Так, перебрасываем, собственно, файл Здесь меняем на DarkRP Дальше открываем, значит, опять директорию с сервером Открываем StartBat Нажимаем «Изменить» И вместо сэндбокса здесь прописываем DarkRP Все Дальше здесь прописываем «Exit» У вас закрывается сервер Нажимаем опять старт бат, он запускается, ждем запуска. <coughs> ну вот и все, сервер готов, замечательно, чудесно, перспективно. Вот эти вот вещи, если видите, собственно, надо установить ксс-контент. Сейчас я, в принципе, установлю ксс-контент на сервер, и будет всем все понятно, как что делать. Так, ну режим, в принципе, мы настроили, режим, в принципе, есть, режим рабочий. Все нормально функционирует, ничего не лагает, все замечательно. Так, насчет ксс-контента. Собственно, gmod.content.com, да, заходим. И вот здесь вот ксс-контент. Дальше, здесь вот мы создаем папочку кс-страйки. И вот здесь вот в кфг-шке ищем маунт кфг, открываем. Yeah. Если что, текстовый документ называется Sublime, поэтому у кого будут вопросы, что это за текстовый документ, редактор точнее, это Sublime Так, здесь, значит, устанавливаем путь, удаляем вот это, комментарий, убираем и сохраняем Все, готово Дальше нам осталось только в CS Strike закинуть, собственно, весь CSS-контент. Сейчас я его скачаю и подрублю. Так, когда мы скачали CSS-контент, собственно, как я и говорю, перебрасываем его в CS Strike папку весь. Вот так вот просто берем, можно без TXT, и вот так вот просто перебрасываем. Все. Дальше потом ребутаем сервачок и заходим снова. И больше не будет, так сказать, никаких надписей, багов и прочего. Так, ну что ж, в принципе, CSS-контент теперь собственно работает, никакие красные вещи не пишутся при заходе. И все пропы, которые, собственно, связаны с CSS, нормально будут, так сказать, работать. Сейчас давайте установим, собственно, карту и будем устанавливать потихонечку интерфейс с переводом, собственно, профессий, переводом режима и так далее. Все, давайте, собственно, погнали к установке карты. Так, буду использовать, собственно, Workshop Downloader. Дальше, значит, пишем rp RPBanclaw. Да. Буду использовать, собственно, всеми любимую карту, самую стандартную. Так, берем ее и download, качаем, дальше открываем, собственно, сервер наш dem, открыли, открыли maps, ждем пока скачается. Теперь, значит, из папочки download, где у нас, собственно, эта карта, перебрасываем бспшку вот сюда. И в стартбате нам нужно прописать ее, собственно, место, собственно, ГМ Констрактам. Здесь пишем РП Банков. Все, готово. Ну а после этого просто перезапускаем сервер и заходим снова. Так, ну что ж я зашел на сервер, значит карта у нас установлена, все работает, все функционирует, можно по ней полетать и, в принципе, будет все нормально. Вот. Ну что, давайте сейчас установим, собственно, интерфейс. Возьмем его, собственно, из Telegram а и, так сказать, поиспользуем его немножечко. Так, ну что ж, я скачал, собственно, полный интерфейс, собственно, полный пак, так сказать, от человека хорошего. Значит, закидываем, значит, весь интерфейс в addons, открываем, собственно, zip ким всем, кидаем, кидаем hood, ну и так далее, в принципе. Дальше потом просто запускаем сервер и у нас будет все работать. Так, закидываем угу. все готово сейчас мы перезапустим сервачок сначала потом запустим и зайдем на него так ну что ж в принципе, мы зашли весь интерфейс работает насчет игрок собственно сейчас покажу как установить FastDL. Ну но а так весь интерфейс в принципе работает сейчас я его собственно переведу и в принципе будет все нормально в принципе, неплохо выглядит интерфейс сам Не хватает просто FastDL, чтобы иконочки работали и было все нормально Давайте сейчас сначала интерфейс переведу, а потом уже значит, DL сделаю Насчет, собственно, перевода, допустим, демонстрирую на скурборде Значит, у нас есть n.lua, да Здесь, собственно, весь перевод я сейчас уже перевел Допустим, вы хотите вот онлайн поменять на, допустим, ну, не знаю там Давайте вот так вот сделаем и просто сохраняем все, и у нас, собственно, переведется это. Как-то так. Просто в демонстрацию, так сказать, закинуть, чтобы люди понимали, как переводить вообще плагины всякие. Вот. Ну все, в принципе, интерфейс готов. Значит, осталось подключить FastDL. И, так сказать, не будет ерорг. Будет все замечательно. Сейчас, собственно, покажу, как подключить FastDL. И у вас будет все хорошо. Вот. А потом покажу, как, собственно, выдать себе админку, настроить профессии и еще некоторые вещи. Дем. Так, насчет, собственно, контента. Вот раз, значит, наш контент. Вот два наш контент, Собственно, от официального, так сказать, автора качаю весь его контент. Escape и вот это вот. Все, вот все четыре контента. Дальше, что нам нужно сделать? Создаем, значит, здесь папочку. Назовем ее «Контент». Дальше в эту папочку, значит, создаем «Луа». В «Луа» создаем AutoRun, во «Ауторане» Auto создаем «Сервер». И в «Сервере» создаем, значит, у нас «Workshop.lua» workshop и здесь вместо текста подписываем .loa". .loa". создали дальше в этот workshop вот такой вот штучку прописываем и значит берем айдишник вот это вот тема копируем айдишник дальше вставляем значит айдишник вот сюда и здесь подписываем что это такое ну, собственно, чтобы не забыть, что здесь находится, потому что иногда люди забывают, что здесь под каким айдишником и приходится чекать, а так, в принципе, если подписать, то чекать не придется. Так делаем, собственно, со всеми файлами, которые здесь есть и дальше потом перезапускаем сервачок. Вот. Ну что ж, я зашел на сервер, вот у нас полностью контент работает, то есть у нас все есть. Теперь мы видим полностью все иконки, ни одного, собственно, error, и все нормально. Вот. Интерфейс, в принципе, весь готов Давайте сейчас, собственно, до конца, значит, установлю весь, собственно, пак контента в коллекцию Я, собственно, создам сейчас коллекцию и туда это все перенесу. Плюс еще хост-воркшоп подсоединю к серверу, и будет намного удобнее. вот Ну и, собственно, эту коллекцию пока удалять не буду. Вы будете ее использовать, если будете использовать сборку. И у вас будет отлично все работать с контентом. Ну, либо будете, собственно, менять коллекцию и делать свою какую-то коллекцию с тем же самым контентом. В принципе, я не запрещаю. Все равно контент в открытом доступе. Вот. Так, ну давайте создадим коллекцию, собственно коллекции нажимаем в мастерской горисмода, создать коллекцию, пишем здесь коллекцион, так, вставляем, значит, jpg, -шку. дальше здесь пишем тоже коллекцион, допустим, мне в принципе все равно, что там писать, мне главное сюда файла закинуть, ну и все, создаем коллекцию, ждем, ждем, коллекция создалась, подписки на предметы, переносим, собственно, сюда все вещи, которые я подписал workshop.ру. Так, худ я туда закинул дальше и вроде бы все, да? Ну да, вроде бы все. Все вещи есть. Худ, F4, Escape, скурборд нету. Вот скурборд не вижу здесь. Надо будет сейчас скурборд еще найти и, в принципе, будет все нормально. Так, значит опубликовываем ее. Отлично. Давайте сейчас скурборд найдем. Так, тап, вот он тап. Дальше, так вот делаем. Открываем сюда. Заходим сюда, ищем Скорборд, подписываемся на него, обратно возвращаемся, идем сюда, изменить коллекцию и добавляем здесь вот таб. Угу, отлично, все, готово. Завершить редактирование. Окей. Так, теперь идем подсоединять ее, собственно, к серверу. Так, чтобы, собственно, подсоединить к серверу, значит, вот этот тайишник копируем в своей коллекции. Дальше открываем, собственно, сервер. Ищем, ищем, рыщем. Дальше открываем стартбат. Сюда копируем вот это. И вот здесь вот в самом начале лога, если у вас воркшоп, собственно, не подценен, вот это вот, значит, надо переписать. Собственно, пишем это вот сюда. Пишем, значит, плюс, хост, дальше так, так, так. Ну, короче, вы поняли. Коллекцион. И все, и готово. Сохраняем. Ну и перезапускаем сервер. Все, Дальше ждем, пока он все загрузит, вот как бы он закачку делает на сервер, и в принципе теперь у вас Полный FastDL, так сказать, замечательно. Насчет, собственно, админки. У меня здесь админ стоит. Если кто не шарит, как выдавать, собственно, доступ в FAdmin, то вот команда, чтобы админку себе выдать. Собственно, прописывайте, и все, админка как бы выдана. Вот она. Вот. Ну, как бы ничего сложного. Насчет настройки, в принципе, здесь тоже вот SetAccess, там, например, new NewAccess настраивайте, там еще чем-то настраивайте. Короче, тоже ничего сложного, в принципе, в этом нету. Вот. Ну, в принципе, все. Насчет админки как бы все понятно, надеюсь, всем. В принципе, все по стандарту, как везде. Если непонятно, то, в принципе, есть всякие форумы, всякие сайты, гамот вики есть и так далее. В принципе, ничего сложного там в этом нету, чтобы разобраться во всех командах. Вот. Ну, самую главную команду, чтобы выдать себе главную админку, я, в принципе, показал, поэтому этого, в принципе, вам хватит. Ну, что ж, в принципе, сейчас давайте пойдем профессии понастраиваем и настроим полностью, так сказать, конфиг, так сказать, derk.rp. Насчет, собственно, профессий. Допустим, гангстер. Просто вкратце покажу, что где. Значит, если вы хотите изменить название, в принципе, вот здесь вот прописываете любое название. Хотите изменить модель, вот тут модели. В принципе, меняете их. Выбирайте, собственно, модельку любую. Например, вот где-нибудь вот здесь, вот в дополнительных, собственно, настройках. Здесь плеер-мода вы ищете какой-нибудь, да? Хотите, собственно, изменить модельку, берете, копируете буфер обмена и вставляете вот сюда вот модельку. Все, остальные модели в принципе можете удалить и как бы у вас будет только одна моделька. Также можно описание поменять, можно команду спавна поменять, можно ему оружие выдать, можно саларить, а нестандартное поставить, например, 1000. Можно сделать лимит, собственно, для админов, можно сделать голосование для того, чтобы, типа, на профессию не сразу становились, а именно голосование какое-то было, вот. Можно, собственно, выдать при спавне лицензию, ну и так далее. Значит, категория как раз можно тоже поставить, можно, допустим, колор поменять, можно сделать точку спавна через блеер, spawn, get puss, ну, короче, много чего можно сделать. Сейчас я, в принципе, все настрою и, как бы, продемонстрирую, как это все выглядит в, значит, демонстрации. Ну, в принципе, как у всех, значит, на серваках по типу PrimeRP и так далее. Так, ну что, я настроил, в принципе, все профессии. Теперь у нас все на русском. Значит, полностью категории поменял. Теперь они тоже по-русскому написаны. Вот. Ну, насчет, собственно, спавнов для профессий. Кто не знает, значит, откроем файлик ищем команду профессии и пишем в чате в принципе просто и легко set spawn, и команду профессии вставляем все теперь здесь будет вспомниться собственно мафия то есть мы устраиваемся мафией умираем и мы спавнимся вот здесь вот все easy как бы насчет джайла в принципе почти то же самое только здесь надо просто прописать саджи пус и выбрать собственно джайл первый например вот выбираем первый джайл и теперь когда будет кто-то арестится он будет спавниться здесь как-то так. Ну что, в принципе, пойдем сейчас entity настроим и пойду режим полностью переведу. Вот. Так, насчет добавления любого entity. Допустим, вот есть у нас entity, копируем его, да. Ставим максимум, например, 3, ставим цену ему 1, либо 10, ну вот 10 поставлю. Меняем ему название на любое рандомное. Дальше, значит, копируем любой ent. Допустим, хочу я sky editor продавать, да? Копируем сюда, дальше вот здесь вот поставляем вместо Money Printer вот это вот, здесь вместо Buy и Money Printer меняем вот так вот, палочку это убираем, везде всегда убирайте палочки, просто пишите Buy и название Entity только без палочки. Ну все, теперь просто сохраняем, заходим в магазин, и как вы видите, вот у нас собственно Sky продается, все, ничего сложного, нету, как добавлять Entity, в принципе, всем понятно. Это изи-бризи. Насчет, собственно, остальных вещей. Ну, например, вы хотите оружие добавить или ящики. В принципе, все то же самое берете, копируете и вставляете. Главное, end просто поменяете, чтобы они у вас не дублировались и не были одинаковыми. Поэтому, да, все. В принципе, сейчас я настрою, чтобы было все удобненько, и подрублю. Насчет перевода режима тоже хотел бы сказать. Вот, собственно, language открываете, вы еще и открываете. Ну, я сейчас уже, в принципе, нашел перевод полный этого режима, поэтому сейчас просто вот это все копируем, и вот так вот делаем. Все, готово. Теперь у нас все по-русскому, теперь у нас полная русификация, и все замечательно. Сохраняем, и все, готово. Теперь мы полностью русифицировали режим. Некоторые, конечно, entity не русифицированы, но это, в принципе, несложно сделать, поэтому все русифицирую, так сказать, вот. Ну, в принципе, когда я в телегу залью эту сборку, скорее всего, уже будет доработано это все, а если не будет, то тогда когда-нибудь доработаю. Ну, рано или поздно я это все сделаю, потому что я ее буду обновлять, такие вот дела. Так, ну что ж, я, в принципе, перевел весь магазин. Что здесь было, в принципе, принтер и микроволновка. Ну, я сейчас за профессию, собственно, повара. У меня есть микроволновка при спавне. Она, кстати, сейчас уже работает нормально. То есть можно у нее покупать еду, кушать ее и как бы, да. Принтер, в принципе, тоже нормально работает. Переназывать, так сказать, его тоже можно. Но потом, когда, так сказать, выпущу сборку уже в телегу. Вот. Ну, в принципе, почти все я показал. Сейчас надо еще показать, как добавлять патроны для пушек и как добавлять сами пушки. Вот. Так, насчет, собственно, создания патронов. В принципе, тоже ничего сложного. Просто копируйте вот этот вот End и здесь, в принципе, заменяете на пистол. Как узнать вообще, какие патроны у какого оружия? В принципе, заходите в любое оружие, да, допустим, вот Diggle, Shared. И здесь собственно есть вот эта вот строчка вот этот вот пистол это и есть собственно эти патроны то есть вы их копируете и вставляете вот сюда вот все ничего сложного ну и сохраняете в принципе все готово дальше они у вас здесь собственно в патронах спавнятся точнее появляются и как бы вы можете их покупать и они пополняются также можно количество менять сколько стоимости и так далее ну и модельку. В принципе ничего сложного в этом нету. Насчет собственно добавления оружия, в принципе то же самое, как и entity. Значит копируете ent оружие, да? Заходите в режим, дальше открываете конфиг, открываете entities. Здесь копируете вот это вот. Дальше. Можете поменять категорию, можете не менять категорию, как хотите, короче. Это дело ваше. Я не буду менять ничего пока что. Я просто демонстрирую. Пишите здесь оружие, допустим, да. Опять копируйте end. Сюда вставляете end дигла. Здесь вставляете опять end dsrdigla. Убираете эту пробельчик маленький, ну и можете поменять модель, можете не менять модель, давайте я поменяю модель, модель также, в принципе, можно узнать изи, в entity заходите, Desert Deagle, Shared, здесь ищите World модель, копируете World модель и вставляете вот сюда, все, сохраняете и готово, все, теперь вы в магазине увидите оружие Desert Deagle, готово, как бы изи. Если вы, собственно, дропнете пушку, да, то есть я вот дропну ее, возьму, собственно, куплю пушку, она у вас появится. Все, ничего сложного в этом нету. Ну, как-то так, да. Эм, насчет, собственно, перевода стандартных вещей по типу арест и так далее. Как это вообще сделать? Как сделать перевод? Тоже, в принципе, ничего сложного. Просто берете, открываете Entities, да, Ищите здесь арест стик, ищите, ищите, ищите, но он, скорее всего, в японцах, да, он в японцах, арест стик, шарет. И здесь просто место арест стик, или как там по-английски было написано, пишите арестовать. Теперь запускайте сервак. Все. Ничего сложного в этом тоже нету. В принципе, вот у нас арестовать, и оно работает. Также можно ему описание поменять. Также можно ему автора поменять. Тоже ничего сложного в принципе в этом нету хотел бы еще поговорить насчет групп дверей, допустим, вы хотите добавить какую-то дверь, правительство там, да, открываете также вкладочку GameMode, Config, заходите в Jobs Related и здесь ищите, значит, тему с дверьми, вот у нас двери, я, кстати, тут по пометочки сделал для вас, чтобы вы понимали, что есть что, вот у нас двери, допустим, да, и вы хотите что-то сюда добавить, допустим, пишите через запятую, ну, хочу сюда добавить, допустим, бомжа. И прописывайте сюда бомжа. Все. И сохраняете, и перезаходите на сервак, или перезапускаете его. Все. И вы сможете, так сказать, за профессию бомжа открывать эту дверь. Вот как-то так. Ну, в принципе, на этом все. Обучающий, так сказать, урок закончен. Я, в принципе, все, что хотел, все рассказал. В принципе, ничего такого сверхъестественного, главного я не упустил. Все рассказал. То, что нужно, так сказать, новичку при создании этого сервера. DarkRPшного, Вот. Насчет, собственно, аддонов и кастомизации каких-то принтеров и так далее. В принципе, тоже ничего сложного. Делайте все, как я сделал с интерфейсом. Просто загружайте аддон и просто подключайте к нему базу воркшопа. Ну, FastDeal, точнее. Вот. Ну и Все. И у вас будет рабочий аддон, как-то так. Например, принтеры какие-нибудь или еще что-то. Ну, да. Ну, что, все, в принципе, к чау. Жду, так сказать, в Телеграме. В Телеграме будет сборка обновляться. Телеграм закреплен на комментариях. Переходите, качайте, создавайте. Давайте, к чау.